Заби, давай, муж. Или Ты... ну, ну все, давай, блядь, да все. Надо бы отступить маленько. Давай, чайка, тащи. Сколько раз я бросал курить, но недалеко сигареты за легкие. <связать> <связать> <связать> а, жмухи вылезли. <связать> <связать> ну, слыши, как мне, чем мне делать дальше в игре? А -а -а -а, так, ну, играть. Гейм. <связать> <связать> тут серваки нормально создаются, они как в майнкрафте там и в Warframe и прочее надеюсь меня потянет эту игру да потянет, не боись я просто даже вижу, что тут есть настройки, графика аж тут нужно достать на x30.пс да да. Вот еще тебя нету двести выбрасов, нихуя. <свят> у меня, наверное, да, у меня этот... ревотюнер отваливается от нее И типа ничего не может померить. <свят> <свят> Единственная игра, в которой у меня, кстати, такое происходит. Ну, короче, смотри. Палыч это самый имбовый. Вот я за него и начну. В <свят> общем. <сёк> даже редактировать персонажа можно. Вау! <сёк> да, там еще голоса недавно добавили. Может теперь женские голоса здесь. Хоть про.. Портреты все мужские, но это ладно. Кастомизация <сёк> <сёк> <сёк> лучше, чем с <сёк> <сёк> Можешь искать поиски. О, тут в лобби снежок идет. Атмосфера. А, единственное, лобби, я понял. Найс. <laughs> nice. Почему-то я зашел, но я не, не могу зареспауниться, я мертвый. Так. Баги какие-то, я перезайду. Так, будет тяжело на Small minimap, поставь на big. Да, маленькую карту надо сделать большой. И она... Game? Да, game. Маленькая-большая мини-карта. Вот так вот. Так. А, надо... Блин, поговори с этим, наверное, чуваком сначала. Он... Пробел. Или... Или нет. Я, не помню. А, на F. На F. Чайка. Современный житель мегаполиса заводит собаку, чтобы каждое утро трогать говно через пакет. Смешно? Да. Да. Это анекдот. Если ты не понял. Хорошо, что на видосе можно туплешь вырезать. громкая игра играет. Компания не регенится, так что. Тут есть, короче, яблочки иногда. Вот, под эти снаряды не подходи. Они ядовитые. Там хана вообще. Вот яблоко. Короче, это третий... Третий этаж. Типа, вниз. По-моему, на каждом четвертом этаже босс, по-моему. Что-то такое. Ты поймал Ты поймал ее, ну, отравление, но я не вижу, типа. Просто вижу, что по тебе дамаг идет, а отравления не вижу. Спал, дикий, да, вообще. О, это это мини босс слышь. Вот это вот. Он, короче, будет спаунить мелких жмухов. А потом, когда мы его убьем, он жмыхнет на, на два крупных жмыха. Вот. Палочка там, короче, потом такая еще будет пассивка, когда ты бьешь с каждым ударом, увеличивает дамаг. Типа, чем больше бьешь, тем больше он стакается. Такая вот тема. Палочка это вообще хана. Паладины тоже дохнут. А все остальные дохнут здесь раз к качаще. Чайка. Mm. Сколько раз я бросал курить, но недалеко. Сигареты-то легкие. играть. Мой любимый персонаж тут это Сим. Со смокой там. Туда-сюда. Но начинать им это вообще невозможно. Мехи, да. Да. мухи да. а, жмухи вылезли. Да. Ну как в Warcraft. А, жмухи летят. Смотри, с первого раза прошли. Обычно такого не бывает, знаешь. Казань. Так, вот тут уже нежить появляется. Жемуховская. Ну, ну, главное знать, что там за скиллы и все. Лученьки появляются вражеские. No. No, no, Я не понимаю. А, будильник вставать пора да, да. Nice. тубил их я когда начинал я начал научники в синглплеер и я просто так от жизни офигел я тебе скажу так ну-ка на чайку не лезь мухи Хапаригеница, но очень-очень медленно, короче, дефолт на вот. Я тебе дезу подкинул в прошлый раз. Sorry. Ну, ты понял, да, что делать или нет? Я хочу. Если быстро решить, там дойдут плюху какую-нибудь. Если быстро решить, но я уже и быстро не решил. Я ее понял, но я, не... я просто иду. Просто иду. Че, пойдем отсюда? Ща-ща. А, это ж простой. Да, она очень простая. Я просто. Вейтинг. Надо не спать, про ты жизнь. Заби, давай, муж. Ну, все Да все Ты решил уже, типа, ее, ну Просто в конце Там дальше будут Такие места, что их там просто Дофига, да И респаунеров там тоже дофига Вместе с ними, короче, ну понял Ой-ой-ой-ой-ой надо бы отступить маленько. Давай, чайка, тащи. Тащи. А, да там толпа мобов просто. Выбежала я, не успел отдоджить. А, да я спать очень хотел, меня прям... Сейчас уже нет? Ну я, ну, когда что-то происходит, я немного оживаю. А когда я сижу такой резидент Sleeper, то я резидент Sleeper. Это Resident резидент Че? Можно ворона купить теперь, чтоб с собой летал. С тобой. Уууу, Реквест А, ну я, это для новых классов там, короче. Петы, да, ясно. Вот, короче, вот этот чувак, жмых, это кузнец. Тоже какой-то новый жмых. А, нет, старый жмых. Вот, у этого чувака скил качается. То, что какой-то новое звук жмыхание старый жмыхай. Тогда. Ну а я ничего прокачать не буду. Я думаю, это кнопка выучить, а это кнопка отучить. Я просто потратил голду, где прокачал, потратил голду и снова прокачал. То же самое. Ну, ритрейн это скинуть, типа скиллы. Да, да, я понял уже. Ладно, ладно, не страшно, пойдем. Как это объяснить-то? В ранкинг захожу и вижу, что лучник просто. Он, короче, он не кидает самонаводящуюся стрелу, потом, короче, сковывающую стрелу, а потом опять самонаводящуюся, а потом опять сковывающий. И я такой, Смимасен, what the fuck. Просто. А это, типа, ну... Я тут недавно такую информацию обнаружил, что если поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, это защитит вас от кражи инопланетянами.